Здравствуйте. Здравствуйте. Мы представимся для тех, кто нас не знает. Сауля и Мурат Тинибаева, психологи практики, телесные терапевты, целители, мастера трансформации жизни, авторы множества технологий, в том числе вот перед вами автор интенсива исцеляющее сознание, которую прошли уже более 4000, получили результатов люди. Что мы хотим сказать? Вот, если вы помните... Неделю, две недели назад мы вам давали домашнее задание, домашнее задание – выписать свои обиды. Итак, дорогие друзья, что такое вообще обида? Вот я вам объясню на простом примере. Вообще, мы сегодня с вами разберем, что такое обида, какая она бывает, и стоит ли вообще на эту обиду тратить много своих сил, усилий, нервов, да, чувств вот, и положить всю свою жизнь, как некоторые делают. Да? Две недели назад мы задавали вам задание прописать все свои обиды. Специально я на той неделе не говорила о задании, потому что я как ну, человек, который среднестатистически, что мы делаем, как мы обычно думаем, по умолчанию мы думаем, когда учитель или там кто-то, кто, -то, кто -то там тренинг идет, тренер, да, задает какое-то задание, он понимает по умолчанию, что задание должно быть выполнено. Правильно? То есть, каким образом? То есть я ожидаю от вас, что вы якобы выполнили задание. Я уже за вас решила. Что вы выполнили задание, за вас уже всех решила, что вы такие молодцы, вы работаете, вы же приходите на вебинар, значит, вам это надо, вы что-то решили. И вот вы выполнили задание. И теперь моя реакция какая должна быть? Я уже ожидаю это. Я уже за вас всех решила. В моих мыслях уже там я себе построила уже такие воздушные замки, да, что все ученики там ну, выполнили задание, прописали свои обиды, прописали чувство вины, понимаете? И вот я сегодня прихожу и вижу весь зал ну, выполнили там единицы, да, руки подняли. Я Ожидаю, да. Я теперь вижу результаты этого. И что я должна, реакция какая у меня должна? Конечно, я обиделась. Вот я обиделась, и теперь я буду сидеть, букой вот так молчать. Вебинар такой пройдет, молчаливый. Я вам ничего не дам. Я обижена, я с вами не играюсь, понимаете? И буду я так сидеть. Реакция вот обычно у человека такая. Вот это и есть то, что чувство, вот действительно сейчас вот, если вы видите, мне очень обидно, да? Я вот уже уже вот краснею, я уже надуваюсь, понимаете? И уже мне где-то начинает в животе болеть, да? У меня уже напряжение в шее идет. Даю, даю, даю, а они не выполняют, да? А значит, им это неинтересно, или я даю не то, что надо, наверное? Ну, мы с Муратом даем, да? А, и... Вообще, может быть, не стоит да, эти, затевать эти вебинары, тем более даете бесплатно, да, какой спрос, да, вот таким образом, понимаете? Она вот такая реакция пошла. И вот смотрите, что получается. Потому что я тоже живой человек, я, я вам не абсолют какой-то, правильно же? То есть у меня тоже такие же тараканы в голове есть, такие же проблемы есть, как у всех. Сейчас я отследила, да, что я обиделась. Если вот вы вовремя вот такой вот, эм, ну я сейчас, конечно, я искусственно обиделась, потому что я знала, что такое вот Но если вот вы вовремя вот это вот будете замечать себе, да, замечать себе и вовремя прорабатывать, это вас будет мало бить по вашему здоровью в первую очередь. То есть вы сможете а, убрать свои неприятности по поводу работы, отношения, успеха, каких-то денежных потерь, каких-то проблем в семье. Происходит химическая реакция, которая разрушает ваш организм. Просто-напросто, понимаете? А вот сейчас даже вот я искусственно это вызвала, понимаете, и у меня уже начало вот здесь вот, у меня оглушило, у меня начало в висках стучать, вот состояние, просто я сейчас сижу и прослеживаю себя, так как я умею это то делать. То есть осознанно уже. Понимаете, если вот, вот, то есть мы иногда на выездном тренинге показываем, как можно осознанно себя испортить, люди видят это, как можно осознанно что-то делать, понимаете? И то же самое. Или вы будете осознанно чувствовать это счастье, или вы будете осознанно вот быть, будете букой, которая будет на все обижаться, понимаете? Вот И мысли разные, и результат отсюда, конечно, очень отличающий. Сами понимаете, какой результат ну, может быть хуже, да? В итоге травится кто? Тот человек, который сам построил вот этот воздушный замок, и сам, который а, себе напридумывал что-то, да, и сам решил на это как обидеться. Понимаете, как происходит эта реакция? Поэтому, конечно, здесь а, вот это вот, если а, вот вам сейчас кажется, что это смешно, да, вот, ну, что ей, да, обижаться? Вот, ну, вот, вот я просто вам вот показываю пример прям живой, да. А вы вот здесь вот за улыбки мне там, смайлики шлёте, Вот, вам смешно. Хихи то хахинки. Так, Наталья пишет, я-то не обижаюсь, ну не надо... А, я-то, я же обижаюсь, но надолго, я этим не заморачусь. Ну, хорошо, я тоже такая, я быстро отходчивая, да? Вот... «Народная мудрость гласит на обиженных вот возит». Ага, спасибо, Валерия. Так, «Любовь, обида на жизнь, на родителей, на мужа, за то, что не дали мне любовь, защиту и тепло в той мере, какой мне это необходимо, чтобы чувствовать себя любимой и нужной», пишет «Любовь». Видите? Во как, да? А если я обижаюсь на себя за многое чего? Конечно. «Лариса Брус, у меня обида на тетю из детства». Ага, Светлана Семенюга недостаток внимания. Второе, не справились по отношению ко мне, но обижаюсь недолго. Хорошо, Ольга Расчукина, я за эту обиду получила по полной программе. Видите? Поэтому человек уже осознает, и у нее у пошли такие хорошие результаты у Ольги. Понимаете? Поэтому вот важно, если вы осознаете, проработаете, да, у вас тоже пойдут хорошие результаты, понимаете? Вот у любовь вот, типичный случай. Понимаете, у вас у всех, у каждого взять, да, вот по умолчанию, обязательно где-то, где-то вот этот червячок есть. В первую очередь это родители. Но для нас это как считается, это святое. И у некоторых, да, убеждения, ну как можно на святость обижаться, да, это же мои родители а внутри вот этот червь ест. Понимаете? И получается, что а, пока вы вот этот вопрос не решите, вы будете эту обиду переносить. То на тетю, то на дядю, то на коллег, то на мужа и так далее, и так далее. Понимаете? Да. И... Маргарита, у меня были обиды, но я их прорабатываю, отпускала. Ну хорошо, хорошо. Возможно, обидеться хороший ресурс для саморазвития. Да, сегодня я получила хороший ресурс, значит, да? <смех> Спасибо. Вот, и понимаете, что получается. Когда мы, вообще обида, это чувство, знаете, это такое, это социальное чувство. Ну это здорово, Лариса. Когда мы понимаем, например, почему у, люб у любовь, как ей кажется, что родители не дали на ей вот это быть любимой, нужной, да, не дали тепло, защиту, да. И мы, если понимаем мотив сам, да, осознаем мотив родителей, мы тогда можем понять, почему же они так поступили для себя лично. Вот у меня тоже была обида на маму. Я ничем от вас не отличаюсь. И на отца была, и на бабушку, и на дедушку была. Хотя они меня вообще там боготворили, да, понимаете? Вот, на всех. И когда я вот то, что с мамой, да, вот обида, ну более так серьезно, скажем так, когда я осознала ее мотив, почему это так именно получилось. Понимаете, мне так легко стало. Вот я прям почувствовала, что отсюда вот что-то такое ушло, навсегда ушло, понимаете. И мне стало очень легко. Поэтому если кто-то до этого уровня дошел, это классно. Это очень здорово, потому что это, понимаете, это облегчает на многие вещи задачи. И когда в первую очередь у вас уходят вот обиды на родителей, вы тогда сможете другие обиды, Легко пережить. Вы просто начинаете сразу вот, привычку, вот то, что которую, вот я сейчас, вот, когда мы начали вебинар с вами, я привела вам такую, первую, первый такой пример живой, да, как обычно мы поступаем. Это паттерн любого такого ну, социального человека, скажем так, да. Который в основном придерживается мнения социума, придерживается того, что вот есть и так далее, понимаете? И вот так научили. И а когда вы уже, это, уже меняете привычку, уже к этому относитесь так, вот вот эта вот реакция пошла вот такая, да? почему же она пошла, так, куда она мне подействовала, что мне, что мне от этого, как, какая реакция пошла, что дальше следует. То есть мы вот эти как бы делаем такой анализ и наблюдаем за своими, за своими изменениями в теле, за своими изменениями в мыслях. Да? Понимаете, что происходит? Сразу идет проработка. То есть нейтрализация этой обиды. И когда вот это вот вы заведете себе, то есть к чему мы сегодня призываем, цель сегодняшнего вебинара, дорогие друзья, чтобы вы могли вовремя а, вот не копить вот эти обиды одна на другую, да, вот, чтобы у вас там целый склад получился, а, с которым вы потом носите всю жизнь, а именно сразу же могли нейтрализовать и убирать. Понимаете? Вот в чем отличие есть. А в первую очередь для того, чтобы... Да, Наташа пишет, обиды народных, что мы друг друга не понимаем. Угу. Да, бывает такое. А, Ирина Николаевна, я все время думала, что не обижаюсь на отца, но стала задавать всякие вопросы и чуть не разрыдалась. Вот. Любовь пишет, а я уже плачу. Понимаете? То есть вы видите по своим ответам, какой у вас уровень, да, то есть у любовь уже, возможно, и такое депрессивное состояние сейчас, понимаете? То есть для нее это вот целое такое горе, которое она еще никак не пережила. Вот. И если это такое состояние, конечно, это желательно проработать с специалистом. А у тех, кто вот уже осознает, ну там, такие маленькие вещи, они могут это прорабатывать на интенсиве исцеляющее сознание, прорабатывать сами с собой, понимаете, потому что им, им уже легче, да, не на какой-то стадии. Поэтому, а дорогие друзья, вот эта обида вот из наших исследований показывает психосоматика, и очень плачевная. Это обязательно опухоль в теле. И опухоль не простая, а злокачественная. Понимаете, к чему эта обида ведет вообще? чему она может привести? Она может просто вашу жизнь испепелить, разрушить. Вот к этому она и приводит. То есть это вообще обида, понимаете, это, это социальное чувство, это научение социальное. Угу, да, Ольга Расчупкина пишет. А я еще обижалась на Бога, что на рано забрал папу, я тоже плачу, видите? То есть часто такое бывает, да, обида на жизнь, на Бога. Мы обычно как говорим: "О боже, за что же мне это, да?" Вот и какие-то претензии, понимаете? То есть а, здесь, конечно, здесь мы не, не, не то, что обижаемся, мы еще как бы вот таким образом привыкли обращаться к Богу. Ребята, вы своей энергией растопите любые обиды. Спасибо. Так, Альбина, обиды были почти на всех до 6 сентября 2015 года. Благодаря исцеляющим челчкам ушли только на одну сестру. Нет, нет, да, обида всплывает, но уже без боли. Ну, это уже радует, да? Значит, меньше осталось. Одна сестра осталась. Стену, <смех> <за стену. смех> <Да. За стену. смех> вот, знаете, <смех> а, я вам скажу, в свое время, когда я прорабатывала свои обиды, я сидела прям выписывала, да, и у меня были пачками. У меня там родственников, я не знаю, у кого как, но в казахском народе 300 это минимум такой список, да, родственников. И вот всех там, дяди, всех, тети, то есть раз... Значит, работать, значит, работать глобально, да. <смех> <смех> Никого не оставить. <смех> вот. И вот, вот этот список весь бесконечный продолжался, там, и дяди, и тети. И, и сестры, и братья там, и коллеги, и друзья, и папы и мамы, и все такое. Хорошо а тогда да. еще в соцсетях не было. И вот, знаете, да, а то еще на каждого, да, прорабатывалось. В Фейсбуке 4 миллиона 200 тысяч И поэтому, знаете, вот этот весь список, да, и действительно прорабатываешь. Но я вам как скажу, это очень долго и нудно, да, очень долго и нудно, и много времени отнимает. На самом деле это тоже какие-то были вот, э, заморочки ума, на самом деле. Понимаете? То есть да, я когда-то это делала, я этим занималась. Признаюсь. Я ты, очень <свят> <свят> Поэтому э, я всегда прилежно выполняла задания. А что хочу сказать, что, конечно, эта работа, то есть любая работа, она приносит какие-то плоды, но просто это по времени очень долго. Сейчас мы добились того, что сегодня мы вам дадим технику уникальную, которую можно нейтрализовать обиду, но которую не глубокая, а вот именно вот сейчас зацепил да, вот, вот например я сейчас с вами тоже проработаю вот, меня например зацепило сейчас да что <laughs> <клокочет. laughs> <Рыба> вы <угол. laughs> да. чтобы, чтобы не выполнили вот, домашнее задание да например вот. и сейчас я с вами тоже вместе это проработаю понимаете То есть, вот, и вот этот момент да вот именно когда мы а, что-то раз такое вылезло и вот когда вы это раз на себе отметили сразу да и можно сразу заходить по этой ссылочке, мы эту запись оставим, и вы будете, это вам сегодня такой подарок все. И вы будете это нейтрализовать, понимаете? Это вам даст, это вам даст, вот, ну, чтобы эта обида не переросла в какую-нибудь болячку, понимаете, в какие-то неприятности, это здорово.